Бергер тоже три раза была в топ-3, но выиграть не получалось пока. Дальше смотрим Габриела Сулкалова. 13 секундом отставанием стартует. Посмотрим, что удастся сделать сегодня на стадии Кузьминой. Настя жаловалась на усталость, но гонку прошла очень неплохо. Олимпийский призер Сирина Каспарин. 27 секунд отставания. И дальше Ольга Зайцева убегает, проигрывая на старте 28 секунд. И ужина соответственно на Зайцева отмечала, что хорошее было самочувствие. Промах был близкий, не прошел габарит. Чуть потопилась на огневом рубеже. отметила, что после было тяжело. Чувствовала себя все-таки под финиш не самым лучшим образом. Но буду стараться реализовать себя до максимума. Главное хорошо стрелять. Отметила Вилухина, и тогда будут шансы попадания на пьедестал почета. Ну, понятно, что в гонке с четырьмя рубежами, конечно, по такому ветру стрельба ключевое значение имеет. Дарья Доброчева на дистанции. 20-й стартовый номер. Сразу же за ней Игорь Иванович Минута 0,9. Синхронное отставание. И Юлия Чива 23-й стартовый номер. Напоминаю, Романова 33-й, минуту 33 проигрывает. Дарья Вероланин, минута 44.35, 35 стартовая позиция. И Ольга Кучупарова, 2 22 55 На следующей неделе нас ждет финал Кубка Мира. Заключительные гонки. Трансляция из Телменколина. Ну а потом чемпионат России Контиманси. 5 апреля. Гонка чемпионов Москва. 9-10 апреля Кубок губернатора Тюмецкой области. Еще одно крупное международное соревнование, где, кстати, многих героев Олимпиады мы увидим. Курабергер, 6 секунд. Проигрывала. Соответственно, мы видим, как пытается подтянуться и норвежка к Пинке, и Чешка к норвежке. Но плотно, согласитесь, стартовала вот эта четверка сильнейших. 18 секунд отставали Анастасии Кузьминой. Появилась сейчас и Ольга Зайцева. Она сразу же в секунде ушла. от Елена Гаспорин. Покажение сегодня хорошая. Минус 4,5 градусов погода в концу Лахте. Без устали работает Кайса, не обращая внимания на соперников. И вот мы видим один из тех подъемов, о которых я вам говорил. Сура Габриэла Сулкалова. Первый отрезок километры 100 метров. Потянули девушки друг к другу. И там, кстати, Кузьмина за Кузьминой. Именно господин, Гаспарин, которая в свою очередь... Пытается, пытается оторваться от Ольги Зайцевой. Айцев увеличивает преимущество. Подъем уже 9 секунд проигрывает Кура. И мы наблюдаем, что активнее Сулкаловой тоже стартовала выкаранец. Первый километр, пройдя очень здорово. Посмотрите, как селина догоняет сейчас Кузьмину. Между ними 10 секунд почти было. И отстает только Зайцева. Нет, все-таки Кузьмина выглядит тяжеловато. Не случайно, еще раз повторю, жаловалась на усталость Американка очень хорошо прошла. Кстати, очень хорошо Вот показывает просто великолепно. И вот мы видим Ольга Велукина. Она сейчас отброшена за пределы. Первые десятки, 40-секундное отставание. Но я хочу отметить, что первый километр Кайса Макаранин всего одну секунду выиграла. Весьма неплохое. В минуте. Сейчас видит 16 человек. Дуренобер, кстати, продемонстрировала весьма неплохую скорость. И уже сейчас очевидно, что если удастся справиться с стрельбой, то Дуренобер прошла Но все твои невзгоды и близка к максимальной форме. Увы, угу после Олимпиады. Все стартовали хорошо, никаких штрафных станций не предусмотрено, как мы видим. И Кайсова каранин уже готовится стрелять в первый огневой рубеж. Всего четыре. Отказывает Францбергер. Рейс-директор соревнований. Ветер по-прежнему очень серьезное испытание. Может быть не такой сильный, не такой порывистый, как во время мужской конкурса. но все-таки весьма ощутимое. преимущество, которое Селина имеет в отношении у Ольги Зайцевой. Кайса может первым же выстрелом. Хотя на лёшки у неё статистика очень неплохая, мягко говоря уже 90 точно попадает. Но ветер, ветер дает о себе знать сейчас порывы, посмотрите, какие серьезные но справилась с ними дальше Кайса Сура тоже промахивается первым выстрелом с, с первым выстрелом Зайцева Кузьмина, Зайцева два промаха Господин промахивается дважды Кузьмина трижды Бергер, трижды Зайцева, трижды Кузьмина и Сукалова мажет последний выстрел но это очень хорошая стрельба очень хорошая Зайцева, четыре промаха дважды, Вира дважды, мажет Хенкель, мажет Вилухина. Два раза мажет Вилухина. Посмотрите, даже снайпер с корзина на ноль. Фактически невозможно отработать никому сегодня. Но Вилухина первых, кто выстрелов выстрела, провела ссорова, а затем промахнулась под занавес. Кайса лидирует после рекламы Про всех остальных. А чем еще? Полтер трансляции, официальный страховщик сборной России по городу, страховая компания «Согласие». Страховая компания «Согласие». Надежная защита ваших достижений. Сергей, все знают, что вы принимаете аликаб? Нет. Это же известная средства Не мужчин. Ерунда. Я так понял. для женщин. Аликаб для женщин. Для глаз защита от вирусов за слоем. Цель 5 попаданий. Акция на информативный дизайн. Высокая качественная запись. Видеорегистратор мистерии. Эволюция технологий. Что такое бесконечный прогресс? Это вечный двигатель жизни. Только в бесконечном развитии рождаются шедевры. Безупречные формы динамики. Годор. Ширной мир. Незаправленность, в которой вы двигаешься снова и снова. Бесконечная инновация Ниссан помогает вам уделять главного стабильника. Тебя. Совершенно новый Nissan Тиана. Бесконечный, потрясающий прогресс. спонсор трансляции пуска мира по диатлону. Спортмастер, с удовольствием, вместе. меня была защита от вирусов заслон. Цель пять попаданий. Овцальма Черон. Мы продолжаем наш репортаж. Дарья Доброчева отработала на 0 30 с небольшим секунд отставания от Кальцы. Нагорает, Сулкалова, Генки, Диткова, Доброчева, Грегорин, Гаспарин. В минуте Ольга Вилкина прошла два года группы, идет на 14 месте. У Романова один промах, у Веролайнен 3 у Подчупаровой один промах. Ольга Зайцева со своими непопаданиями только 34-й уходила. Ну а сейчас мы видим, как Габриана сукалова продолжает преследовать Кайсу Накаранин, но насколько вот любопытно сегодня отработала доброчек. Есть спортсменки, кстати, которые на ноль отстрелялись, все-таки Шевалье, еще несколько человек. А что с ветром можно сладить? руки в квалификация одна плюс ко всему заболела на этапе покривки но тем не менее вернувшись утрела Саукалова показала седьмой результата, а потом третий Адарья Домачева между тем переходит уже на третью позицию невероятно, невероятно работает Ташин но с другой стороны вот эти восклицания, наверное, комментаторские лишние потому что в не ему мы привыкли ко всему она как раз всех спортсменов способна что способны творить чудеса и Итхова Данкли! Данкли в каждой гонке сражается надолго ли правда сегодня посмотрим Хенки. в этой группе в этой группе появляется Вилухина Новаковская Жемня кстати тоже отработала на ноль Минута 06. Отставание Вилухина. И здесь мы видим, что кайса значительно быстрее. Вот этот подход прошла, нежели двукратный олимпийский призер из России. У кайса Накарянев последние четыре гонки. Ниже второго места не опускается. Трижды первая, один раз вторая. Огневой а рубеж. Посмотрим. Статистика на Лешке, кстати, говорит в нынешнем сезоне более других за Саукалову. Но всего лишь 1% Кабрики проигрывает Кайса в 3 из положения Лёшка. На стойке ситуация, здесь другая, не скажу, что я правильно противоположная, конечно, у Кайса, но другая. Апостол снова. А ведь ветер поддувал Капризничает ветерок сегодня. И чувствует это Стулкалова. И промахивается первым выстрелом. И вторым тоже. Начала выцеливать, начала пережидать и дрогнула чешка. Три промаха допускает Габриела. Четыре промаха у Стулкаловой. Сот лишних метров пойдет. Генки господин Гаспарин промахиваются. Нисова и Доброчева. 10 из 10. Вот это уровень. Дарья. Дарья на второе место. Влетает. Гонтье. Господин во пробаха. 2 у Генки. Лювицкого и 1. У Танкли 2. У Готье 2. 3 у Генки. 3 у Гонтье. Сорок небольшой цифр. Сорок Скажи мне, Крилухина, картина! Голосы. Это борьба за призовые позиции. По-прежнему, по 06 проигрывает Крилухина. Корзина Грегорина и Ольга Зайцева. Кстати, сейчас отработала на ноль. Очень серьезно будет меняться ситуация. Кардина Грегорина Топалви. Смотрите, Виткова, замыкающая восьмерку минуты 23. Шевалье из Франции очень здорово два рубежа. И вот Зайцева! смотрите, уходила 34-я. В итоге идет 10-й. И это всего лишь один рубеж. Ольга Зайцева полторы минуты проигрыш на десятой позиции. Ну что ж, мы видим снова десятки сильнейших наши две Ольки. И на ваших экранах безукоризненная стрельба, оказывается на Каранин. Только 7 мишень. Стояние 50 метров. Итак, мы видим, что у Доброчева и у Новаковской Жемняка у Евы Топалвиш шевалье нули. Зайцева в десятке здесь отработала уже других. Четыре промаха. Но еще и по скорости здорово Ольга идет. Марта Узбух, кстати, посмотрите. 15-е место. Стартовала только 43-я норвежская спортсменка. У 76% точных попаданий. Домрачева, кстати, практически одинаково стреляет в нынешнем сезоне с кайса. 91% на легкие, 77% на стойке. У 91,76%. Белухина позволяет подойти к себе соперницам. 49 секунд на отставании Дарьи Добрачева. Это значит, что подъем защита быстрее преодолела финская подсветка. И Лукина. Все борется сейчас за тройку. Минуты 15 правильными курсами Сверухина они сейчас идут минута 13, минута 14 Новаковская железа Скордино и Грегорин Скордино и Грегорин я была 14 на старте что касается задержан 113 113 стартовая позиция 42-43 секунды отставание оказывается а уже тут как тут на огневом рубеже снова этот ветер Thank you. Ну, всего один промах по-прежнему будет лидировать. Вопрос, с каким преимуществом. Отработать стойку с одним промахом это потрясающий результат в такой-то погоде. Быстро, быстро пройдет этот труд. Каралин, который ногами выигрывает ударе. Дарья перед стрельбой 49 секунд. Кайфо вышла в Белухина подошла. Дарья справляется. Из 15-х своим выстрелом. Абсолютный ноль Пока у Домрачевой. Подошла поближе к Кайте. Вот Те Грегорин завязывает эту борьбу и подхватывает эту борьбу Ольга Зайцева, стреляющая ноль. Бергер машет раз, корзина дважды, Топалми, Торен дважды, Виткова, Виткова не дает убежать, Грегорин и Зайцевой. Сьюзан Танкли последний выстрел не точно, Жима застрелилась. Волков, кстати, может очень серьезно тоже приблизиться. Ну что ж, Зайцева идет на четвертом месте, всего лишь 6 секунд после Грегори. Невиткова. 26,5 десяток, отставание Дарьи Доброчевой. Все решится на последней стрельбенок. Зайцева действительно не зря жаловалась, на Конечно, Ольга Зайцева в неплохой очень форме. И вот он на она замыкает минут 41. Проигрыш гранжизатора на П.Р. Пергер восьмая. Но мы помним, в предыдущей гонке Ольга Зайцева даже сумела выгонять ходом ударе дома. И это, конечно, выдающееся событие. Полагаю, что этого можно даже учредить приз. Татуя мраморных пивков. Катя Макаранин двумя. Дарья с налем. Грегорин с одним. Но посмотрите, какие большие здесь отставания. Так, что у нас здесь? Опа! А здесь у нас падение. Вот не случайно я говорил как раз о том, что по такому снегу, по такому морозу нужно чувствовать себя очень-очень осторожным кончиком Житко-Ландова, 39-й номер улетела в привет, но, слава богу, не ушиблась С одним промахом Яна Романова идет, 25-й Ну что ж, десятки по-прежнему дверей под Разница, что Ольга Зайцева вновь принимается в борьбу. Ну, посмотрите, практически даже за пределы третьего десятка ушла Ольга Зайцева, казалось, после своей стрельбы, Но насколько, насколько все-таки не просто сумела взять себя в руки. А видно, что чувствует неплохо. Видно, что сейчас начинает и соперниц. Интересный очень момент, потому что видит в спину соперницы. Дарья Доврачева и будет стараться подтянуться. Все-таки идет не столь новокайцова Даша. У движением заметно, что форма не самая близкая.